Десятое место. Дети Индиго из другого мира. Изая Сакамаки, Асукакуда и Йокосукабе необычные дети. Они дети, обладающие экстраординарными способностями, талантами, чуждами для нашего мира. Однажды каждый из них получает по странному письму. И они чудесным образом попадают в другой мир под названием Маленький Сад. Мир, населенный богами, демонами, животными, людьми и другими разумными созданиями. Первой, кого они встретили, была девушка-кролик, Куру Усаги. Она объяснила, что они попали сюда не случайно, что их призвали, чтобы предложить им принять участие в играх и испытаниях, в которых они смогут, наконец, в полной мере раскрыть свои способности, умения и умения. Девятое место. В другом мире со смартфоном. После несчастного случая, 15-летний парень Тоэ мучизуки очнулся и увидел перед собой бога. Оказывается, Бог случайно чихнул и убил парня. Но не все потеряно. Бог предлагает реинкарнировать парня в другом фантазийном мире. А в качестве бонуса он может взять с собой смартфон. Так и начались приключения Мачизуки в новом анахроничном псевдо-средневековом мире. Восьмое место. Врата. Там бьются наши войны. Действие происходит где-то в 21 веке. В одном из районов Токио внезапно появляются врата в параллельный мир. Оттуда тут же выходят целые полчища всяких монстров и не очень приятных созданий, превращая торговый район в кровавый ад. Японские силы самообороны тут же среагировали и запихнули всю эту нечисть обратного врата. Правительство Японии решает отправить за врата специальную разведывательную команду, целью которой будет сбор информации о противнике, их культуре и геологии. Наш герой Йоджи Итами – 30-летний офицер сил самообороны, который, кстати, еще и заядлый атаку. Назначается командиром этой операции. Но мир за вратами оказывается не таким уж и страшным, а население вполне себе мирным. Йоджи и его команда также находят здесь друзей. Очаровательную эльфийку, волшебницу и полубогиню. Кстати, полубогиня топ. Седьмое место. Марс смерти под рапсодию параллельного мира. История рассказывает о программисте Ичиро Сузуки. Его жизнь меняется, когда он попадает в онлайн игру, где становится 15-летним подростком по имени Сато. Поначалу молодой человек думает, что это сон, но на самом деле нет. Кроме того, как выясняется, сила его персонаж не обделен. Во время нападения врагов Сато использует особую трехразовую силу – метеоритный дождь, которая стирает с лица земли армию ящеров, и при этом его уровень резко вырастает. Сила – это прекрасно. Но наш герой планирует спокойно жить, встречать новых друзей, скрывая свой уровень. Так или иначе, сюжет игры, в частности, Возвращение Короля Демонов, встает усады на пути. Шестое место. Повелитель тьмы. Другая история мира. В RPG-игре Перепутье ни один игрок не мог потягаться по силе стратегии с Диабло, игроком, которого остальные часто называли Королем Демонов. В реальности же Дьябла Такума Сакамота затворник, который посвятил игре уже несколько лет и знает о ней практически все. Однажды Такума при странном стечении обстоятельств приходит в себя на странном алтаре в окружении двух миленьких девушек, которые между собой спорили, кто же призвал его. Осмотревшись кругом, Такума понял, что попал в мир перепутья и стал персонажем, за которого он играл. Но вместо удачного завершения ритуала призыва и подчинения дьявола все обернулось с точностью да наоборот. девушка пантерианка и Лифика сами оказались подчиненными. Пятое место. Макчитер из другого мира. Обычные старшеклассники Тай и исчезли в луче света. Когда они пришли в себя, то уже были в мире мечей магии наконец сбежав от монстров, по совету встреченных авантюристов, они направились к гильдии. В гильдии они узнали, что обладают невероятно мощной магией. Таким образом, обычные школьники превратились в сильнейших магов. Лично из-за того, что я достаточно много смотрела аниме, это мне не очень зашло, но я думаю, что у этого аниме обязательно найдется свой ценитель. Четвертое место. «Нет игры, нет жизни». Сора и Шира неразлучные брат и сестра. Всю свою жизнь они посвящают исключительно играм. Ведь реальный мир такой скучный и неинтересный. Среди геймеров им нет равных. Как-то им приходит письмо с предложением переродиться в другом, более интересном мире. Ребята, не задумываясь, соглашаются и попадают в волшебный игровой мир Диспорт. Где запрещены войны, убийства и грабежи. А споры и конфликты решаются только победой в игре. Наши герои быстро смекнули, какие возможности им открывает этот мир. И чего здесь можно достичь. Третье место. Владыка. Великий ужасный Мамонга. Обожаю тебя. На данный момент выпущено три сезона. Будет четвертый и еще и Страна Б. Так что советую. История начинается с последнего дня существования популярной онлайн игры «Гдрасиль». Главный герой – Мамонга. Решил остаться в любимой игре до самого последнего момента. Однако сервер не прекратил свою работу, и Мамонга застревает в своем скелетообразном персонаже и переносится в другой мир. Теперь могучему владыке придется открыть для себя новый мир и столкнуться с многочисленными испытаниями. Он остался совершенно один из своей гильдии, но он не опустит руки. Он продолжит исследование. Второе место: военная хроника маленькой девочки. На передовой сражается маленькая девочка. Светлые волосы, голубые глаза, фарфоровая личка. Ее зовут Таня Гуршев. И ее приказов, отдаваемых слегка шепелявым голосом, слушается целый отряд. В действительности, она одна из самых лучших овесных работников Японии, которая была перерождена в этом теле, ненароком перейдя дорогу таинственному созданию, который зовет себя богом. И эта маленькая девочка, ставящая карьеру и тяжелый труд превыше всего, станет настоящим кошмаром для врагов Империи. Первое место. Фронт кровавой блокады. В Нью-Йорке случилось событие невероятного масштаба. Под городом открылся портал в другое измерение. Им сразу же заинтересовались и ученые, и простые охотники за новыми ощущениями и впечатлениями. Город будто бы оказался под непробиваемым куполом тем самым заперев всех жителей. Но, как оказалось, жители города там теперь не одни. Годами существа, которые проходили через портал, были вынуждены жить с людьми бок о бок, деля пространство и ведя дела. В общем, мир высоких технологий, мир суперспособностей и криминала смешанный в едино. Но что теперь будет с людьми? Сюжет этого проекта строится вокруг борьбы со злом, которая ведет корпорация Libra. В нее входят очень интересные люди, с которыми обязательно вы должны познакомиться. Именно они встали на защиту того самого купола, Сферы, чтобы не пускать монстров и другую нечисть во внешний мир. А на этом топ заканчивается. Не бойтесь, марафоны будут выходить и дальше. Когда их не будет, я вам сообщу. Но надеюсь, что это будет не скоро. А пока наслаждайтесь просмотрами аниме-марафонов. Понравилось видео? Пожалуйста, поставь лайк. Заранее спасибо. И также я жду ваших комментариев. Смотрели ли вы эти аниме? И может быть, вы что-то еще посоветуете мне посмотреть?